Здравствуйте, меня зовут Волохин Владимир Алексеевич. Я являюсь директором технического центра Фототена в Варшавке. Мы предоставляем услугу нанесения жидкого стекла. Это защитный полироль нового поколения, который обеспечивает защиту от воздействия окружающей среды и внешних факторов. Данный продукт требует специальных навыков нанесения и специальных условий. Наши специалисты помогут нанести вам это защитное покрытие надлежащим качеством. Требования по обновлению этого покрытия от полугода до года, в зависимости от условий эксплуатации. Приезжайте в Автотатем на Варшавке, мы поможем вам сделать из вашей машины красивый и защищенный автомобиль. Всего доброго, до свидания, Автотатем на Варшавке, Владимир.